Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства School. Меня зовут Анна Андриенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. И сегодня мы с вами рассмотрим, что же такое текстильный клей сальвитоза, для чего он применяется и как правильно его приготовить. Сальвитоза это порошок молочного цвета, который смешивается с водой, в результате получается клей, которым обрабатывают валенные изделия, а мастера шляпной индустрии используют для изготовления формованных головных уборов. Разводим клей в такой пропорции: изначально 2 столовые ложки. Помещаем в нашу емкость и добавляем воду. Вода может быть либо холодной, либо можно использовать теплую. На результат это никаким образом не влияет. Для начала добавим немного воды. Вот сейчас я добавляю полстакана, где-то около 100 мл. Очень хорошо размешиваю, размешиваю таким образом, чтобы у меня не оставалось никаких комочков. Получается такая жижица. Сальвитоза имеет свойство немного разбухать. И в идеале вот этот состав нужно немного подержать, для того, чтобы порошок полностью раскрыл свои свойства. В идеале, допустим, с вечером подготовить данный клей, а с утра уже приступить к работе. В зависимости от того, насколько плотная у вас будет консистенция, на это будет влиять плотность изделия. Вы можете совсем жидкую консистенцию получить, и тогда клеющие способности будут минимальные, либо, вот, если я буду обрабатывать изделие такой вот достаточно густой кашицей, то плотность будет максимально высокая. Вот сейчас я понимаю, что мне нужно еще воды добавить. То есть добавляю я постепенно, постепенно размешиваю. Обязательно слежу за тем, чтобы у меня не оставалось никаких комочков. Воду очень важно применять очищенную. Лучше не использовать из-под крана, потому что из-под крана порой в зимний период особенно может течь не идеально чистая вода, а с примесью ржавчины. И к сожалению, потом этот цвет ржавчины может каким-то образом повлиять на ваше изделия. поэтому мы используем только очищенную воду. Посмотрите, какая у нас стала консистенция. Уже в форме такой более жидкой кашки нам нужно добавить еще воды. Для того, чтобы получить достаточно плотную форму вот этой консистенции в виде киселька вполне достаточно. Повторюсь, что в идеале хотя бы полдня лучше постоять клею. Я вам сейчас покажу, как выглядит уже отстоявшаяся консистенция. То есть она абсолютно... Обладает консистенцией, очень такой вязкой, тягучей, без каких-то дополнительных примесей. Вот сравните, пожалуйста, как выглядят два клея. Один у нас только что замешанный и другой, который уже постоял. Итак, клей у нас готов к эксплуатации. Мы обрабатываем фетровые заготовки при помощи него. И если у вас небольшое количество клея осталось, ничего страшного в этом нет, вы можете поместить его в определенную емкость, но эта емкость обязательно должна быть закрыта крышкой. И в дальнейшем поместить в холодильник. Что будет, если емкость у вас без крышки? К сожалению, влага испарится из клея, и клей потеряет свои свойства. По второму разу разводить клей нежелательно. На этом мы заканчиваем наш обзор клея сальвитозы, как с ним работать, как его разводить. Мы будем рады вашим подпискам, потому что у нас осталось еще очень много секретов шляпного мастерства, которыми мы хотим поделиться вместе с вами.